Всем привет! Вы на телеканале ТКФК ТВ. И сегодня я открываю вот такой пакетик My Little Pony 24 сезон. Здесь попадаются такие миниатюрные поняшки. Вот такая коллекция. Вот тут пони нарисованы некоторые. Давайте же откроем и посмотрим, какая же там поняшка. Так, сейчас. Так, сейчас. Ой. Ой, не открылся с первого раза. Какой пакет. Не хочет показывать, какая поняшка внутри. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Сейчас. И какая там у нас поняшка. Достаем карточку. И вот. Смотрите, какая поняша! Какая красивая пони! Такая разноцветная, красивая. Давайте же посмотрим, как ее зовут. Так, ее зовут Флорин Терн. Терт. Так, какое-то странное имя. Так, вот тут <кхм> все... Написано про нее по-английски Она вроде бы любит всем помогать Своим друзьям Вот тут написано Вроде она своим друзьям любит помогать И еще из этой коллекции У меня вот такая пони мальчик Прозрачный Его зовут Риф Рояль Ну или наоборот В коллекции всего 24 пони у меня пока их только две вот таких красивых. И давайте подведем итог. Вот какая чудесная пони нам попалась. Красивая, очень красивая пони. Я очень довольна ей. А красный у нее довольно-таки аккуратный. Вот все копытся, каждый волосок. сегодня там красиво прокрашено. Кьюти Марочка очень хорошо вышла. И копытцы красиво сделаны. И бантик. Все мелкие детали раскрашены, все очень удобно, и ребенку будет очень приятно играть. И всем пока. Вы были телеканалем Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.